Шоу, тобой представляет. Всем привет! сегодня в моей программе УАЗ Патриот Пикап. Я слышал, что про человека говорят, патриот своей роди, но про машину еще нет. Объем двигателя 2,7 литра, мощность 128 один сил. И уже этого хватает, чтобы обогнать Mitsubishi L200 на бездорожье. Длина машины 5 метров 11 сантиметров. А это значит, что развернуться на одном месте быстро не получится. Но у вас здесь мало что осталось, разве что фирменный значок. Когда ты едешь на этой машине, то все другие машины карты тебе незаметны. То есть они намного ниже уазика, и ты пьешь на них сверху, так плюешь. Пошел вот отсюда. Все, понятно? Колхозники, они едут так, на своем уровне 45-м. Нюр, ну, что-то у нас урожай в этом году не очень. Картофель-то поспел, а Боже, ты не обкормилась наши видать, не вырастет. Не знаю, я ждицу посеял. Сегодня вот пойду косить траву. О, сейчас мы, Нюр, долго едем. Сколько? 800 метров в час, Нюр. Вот так едут колхозники. Для меня машина это точно не. Шина предназначена для перевозки пассажиров. Но если нарушить ПДД, то в кузов можно задолгать еще 10 человек. того 15. А если несколько людей, а есть домашние жилы, то можно уложить их в доступ. Как говорят в тесноте, да не в обиде. В кузове много места, и поэтому здесь можно прекрасно спать. Но вы не думайте, что я местный бомж. Я нормальный человек. В патриоте есть много аналогов. К примеру, Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, Mitsubishi 200 и так далее. Но по цене они дороже у вас. Пока есть такой у вас, лучше купить его, чем Nissan Navara, который стоит в два раза дороже. Хочу сказать большое спасибо разработчикам УАЗа, ведь это действительно настоящие.